Выпуск для того, чтобы ответить на ваши многочисленные вопросы, что же будет с комплексом после ухода гостиничного оператора в с российского рынка. Абсолютно ничего. Он только с каждым днем становится все красивее и красивее. Это три бассейна, это детский центр, это спа-комплекс, термальная зона, конференц-зал. Мы убрали международный бренд и поставили, сделали и запатентовали свой новый бренд. Российские управляющие компании, наши, наши делают лучше, чем международные. Ноль паники, все только самое лучшее впереди. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сочи ЮДВ. Сегодняшний выпуск для всех тех, кто уже стал собственниками данного гостиничного комплекса, для всех инвесторов, которые рассматривают данный гостиничный комплекс. И этот выпуск для того, чтобы ответить на ваши многочисленные вопросы, что же будет с комплексом после ухода гостиничного оператора в с российского рынка. Друзья, не будет абсолютно ничего. Вы поймите, самое главное, что нужно понять, в данном гостиничном комплексе соблюдены абсолютно все параметры и стандарты международного качества по проектированию и строительству гостиниц, которые должны соответствовать уровню 5 звезд. Что-нибудь изменилось в этом комплексе? Абсолютно ничего. Он только с каждым днем становится все красивее и красивее. Уже завершаются работы по второму корпусу и все это будет сохранено в том предварительно оговоренном и нарисованном качестве, как это было изначально. Управленцы, управленцы которые будут управлять этим гостиничным комплексом, также остаются прежние. Это компания Zond Hotel Group. Это единственная лицензированная компания в России и странах СНГ, которая управляет гостиницами компании Windham. И их брендами, которые внутри компании Виндом. Поэтому стандарты качества. Та франшиза, за которую нужно было бы платить, это уже все есть у Zond Hotel Group. И они будут сюда внедрены, в этот отель. Прежде всего, для чего едет отдыхать турист в город Сочи? Получать оздоровление, купаться в море, кататься на лыжах в горах. И получать сервис обслуживания в отеле, в который он приехал. Что он получает, когда приезжает данный гостиничный комплекс? Он получает все те же, то все тот же сервис обслуживания, который предоставит компания ZOND Hotel Group, которая уже имеет опыт работы более 15 лет. И работая с сервисными апартаментами, он также получает всю инфраструктуру, которая полностью сохраняется в том объеме, в котором нам оговорил застройщик предварительно. Это три бассейна, это детский центр, это спа-комплекс, термальная зона, конференц-зал и все-все-все остальное, то, что, о чем я вам говорил во всех предыдущих роликах комплекс преображается посмотрите насколько сейчас все максимально красиво насколько сейчас суббота сейчас 8 утра субботы уже максимально вот полностью посмотрите на фасад второго корпуса если вам видно там и ведутся работы и днем и ночью и днем и ночью здесь трудятся как минимум по 200 400 работников в день что нам дает бренд то есть сейчас как как вообще устроен мир? То есть есть два путя, как в том анекдоте. Есть э, момент, когда застройщик с, э, привлекает в управление гостиничного оператора и бренд, ставит их на отель. Или есть другой путь. Он привлекает гостиничного оператора, который нанимает персонал, следит за сервисом обслуживания, а бренд создает свой. Сейчас как произошло? Мы убрали международный бренд. И поставили, сделали и запатентовали свой новый бренд. Данный гостиничный комплекс будет функционировать под брендом Marina Garden 5 звезд. Категория отеля остается прежней. В бренде есть свои плюсы есть свои минусы. Плюс это, конечно же, узнаваемость бренда. На бренд едут иностранцы. В Прежде всего, что нам дает международный бренд. То есть, если... Какой-нибудь иностранец, европеец, американец сидит у себя в стране и выбрал для путешествия город Сочи, Россию. Он, прежде всего, понятное дело, он поедет в те отели, которые наименованы Редисон, Виндом, Мэриот и тому подобные бренды. То есть он знает, что он туда приедет и получит тот сервис обслуживания, который есть у него в стране. Теперь ответьте мне, пожалуйста, все, каждый из вас, кто сейчас нас смотрит. Как скоро к нам поедут иностранцы? У нас планируется Олимпиада, у нас планируется чемпионат мира, у нас вообще что-либо международное планируется. На мой взгляд, это еще не светит нам 5, а то и 10 лет. Мы находимся в одной из самых больших стран мира. У нас свое население свыше 145-150 миллионов человек. И эти все люди имеют одно, единственное свое гнездышко на южном берегу э, нашей необъятной страны. Это город Сочи, также есть Крым. Но город Сочи это уже наперед, на 10, на 20, на 30 лет более развитый город, чем какой-либо другой. Это так, это факт. И люди будут ехать сюда, сейчас отели заполняются и так свыше 80% круглогодичной загрузки. И вперед на этот еще 5-10 лет это будет также продолжаться. Поэтому мы ориентируемся на внутренний рынок. Мы, так сказать, выполняем план нашего президента по импортозамещению. И здесь это все будет реализован, Друзья, не изменилось абсолютно от слова совсем ничего. Если бы у нас был бренд в Индам, но вы же понимаете, что бренд просто так шильдик не будет висеть на отеле, за это нужно платить. А за что мы будем платить? Скажите, пожалуйста, за что мы должны платить? За то, что висит просто шильдик на отеле? Что он нам дает? Прежде всего, бренд дает подключение к всемирной базе, клиентской базе, которой будет доступен отель, и он будет как бы черпать оттуда клиентов и с посредством маркетинга привлекать в этот отель зарубежных туристов. Опять же, повторюсь, мы сейчас на это не нацелены. Прежде всего, российский турист едет на сервис обслуживания, на то, что он получит в отеле, в который он приезжает. А приезжает он в отель уровня 5 звезд с многогранной инфраструктурой в виде бассейнов и всего того, что я говорил, да? Поэтому ноль паники, все только самое лучшее впереди. Опять же, если посмотреть на доходность, то доходность с учетом ухода бренда она увеличивается за счет того, что мы не платим франшизу, мы не платим те оговоренные фиксированные выплаты и налоги так называемые бренду, за то, что у нас висит шильдик на отеле. Вот вы поймите, вот это самое главное. В данной ситуации, которая, вот глобальная ситуация, да, мы не говорим конкретно за вот эти корпорации, мы вообще глобально говорим. В этой ситуации нам не нужен международный бренд. Вы понимаете? Это не даст вам ничего, абсолютно, от слова совсем ничего не даст. У нас на примере э, Хаята. Вы же знаете, в центре Сочи стоит Хаят, отель 5 звезд, он уже не Хаят. Он ушел, Хаят, с рынка Сочи, вообще с рынка России. И сейчас вместо Хаята висит вывеска Карат. Управленцы остались те же, как и здесь остается зон Hotel Групп. В Хаяте также остались те же управленцы, просто теперь он называется не Хаят, а Карат. Все. Также хотелось бы сказать, что не нужно скептически относиться к российским управляющим компаниям. Я знаю множество примеров того, когда российские управляющие компании наши, наши, Делают лучше, чем международные. До того, как я пришел в недвижимость, я работал руководителем административной службы отелей в Красной Поляне. У меня было в управлении 4 отеля. Это российская, даже сочинская управляющая компания Grace Group. Наверняка вы ее знаете. У нас были в управлении отели в Красной Поляне Imperial. Можете загуглить. Отличные классные отели. Они находятся через дорогу от казино. Еще нужно вовнутрь пройти. Так вот, друзья, у нас там загрузка была больше, чем любые отели вокруг. Панорама наверху, Мэриот, все абсолютно в округе отели были менее загружены, чем мы. Другой пример. Гринфло. Это Роза Хутер. На 960 метрах над уровнем моря находится отель Гринфло. Там вот среднегодовая загрузка 80% в год. 80%. Рядом стоит Redison. бренд международный, 50%. А еще если брать суточную стоимость размещения, на 30% Redison дешевле, чем GreenFlow. GreenFlow российская управляющая компания, Redison международная. Пожалуйста, это все примеры, они просто написаны, они вот, они показаны здесь, на листе. Не нужно скептически относиться к нашим российским управляющим компаниям. Не нужно возвышать значимость брендов международных, особенно в данной геополитической ситуации. Ребята, мы движемся в правильном направлении. Я еще раз повторю, здесь полностью соблюдены все стандарты международного качества, здесь все есть, здесь есть инфраструктура, здесь есть ближайшее расположение относительно моря, бассейны, спа-комплексы, детские центры, термальные зоны, конференц-залы, большие просторные номера на разный вкус и цвет, мы сделали с вами самый верный и лучший выбор, впереди этот комплекс ждет все самое лучшее.